Друзья, всем привет! Перезаписываем наш вебинар. К сожалению, из-за работы платформы, на которой мы проводили трансляцию, произошел технический сбор, сбой и э, запись не сохранилась. Вот. Тема нашего вебинара... Я тут вы не увидите чата, да, сразу предупреждаю, вопросов тоже не будет, но вы можете их оставить под видео, и мы обязательно на них ответим тема нашего вебинара какой контент нужен для топ-маркетплейсов какой контент нужен для хабера тоже в том числе так как мы контент потом передаем для наших партнеров кому будет этот вебинар полезен ну во-первых это обязательно для существующих пользователей платформы хабер то есть вы сможете более для себя прояснить почему например вы разместили в хабер товар но он не продается на топовых интернет-магазинах вы сможете в принципе, структурировать для себя и более э, понятно, да, в понятной форме разобраться, что нужно для интернет-магазинов, чего не стоит делать с вашими карточками товара, э, если вы хотите попасть на топовые магазины, да, и в целом эффективно продаваться в интернете. Вот. Для новых же наших пользователей, которые только хотят присоединиться к хаберу и продавать на топовых интернет-магазинах, маркетплейсах. Это тоже будет полезная информация, так как вы поймете, как лучше создавать контент в самом начале, чтобы он максимально быстро и эффективно был размещен в топовых интернет-магазинах. Итак, Давайте сразу проговорим, что это за магазины, о которых мы будем сегодня говорить. Ну, во-первых, Хабер, да, то есть э, Хабер, как э, ваше окно в топовые интернет-магазины, имеет требования к контенту, который транслирует исходя из тех, требований, которые имеет розетка, эпицентр, каста, о, фото, скидка и так далее. То есть мы знаем, что хотят эти магазины, и мы эту информацию транслируем в нашем диалоговом окне, в вашем кабинете. То есть это в карточке товара. Собственно, для начала поговорим о в целом, да, таком... Понятие как контент, как карточка товара. Есть такое утверждение, с которым мы точно согласны, что карточка товара – это главная страница любого маркетплейса, так как продажа происходит непосредственно на карточке товара. И чем богаче, чем лучше создана вами эта карточка товара, а еще раз хочу сказать, что создание карточки товара – это зона ответственности, поставщика, продавца. То есть, естественно, в Хаббер есть возможность заплатить деньги и создать контент согласно требованиям топовых интернет-магазинов, но если вы делаете контент самостоятельно, это только ваша зона ответственности. Никто лучше вас не сделает ее ну, самостоятельно. То есть мы, наши контент-специалисты, выполняют функции модерации. Они проверяют то, что вы сделали на наличие грамматических, синтаксических, либо там, технических ошибок. Но информацию готовите только вы. Итак... Обязательные части карточки товара. А, ну, понятно, да, то есть мы говорим о том, что название – это то, без чего мы не едем. Тут даже, я думаю, обсуждать не стоит. То есть любая э, карточка должна иметь какое-то название того товара, который вы продаете. Визуальная часть – очень важный момент в любой карточке товара – это фотографии, это видео, если такая возможность есть у вас. А, фотографии должны быть качественными, фотографии должны быть без ватермарок, фотографии должны быть высокого разрешения. И чем это качество фотографии лучше, выше, тем это, естественно, лучше. Характеристики товара. Это крайне, крайне важный момент. Именно из-за того, что Поставщики, загружая контент в хабер ленятся, не хотят а, обогащать свой контент характеристиками, большой полнотой этих характеристик. Цвет, размер, а, там, применение, сезонность, куча их есть. А, все они у вас в фильтрах при выборе категории доступны. А, и вот именно из-за того, что поставщики ленятся это делать, заполнять карточки с характеристиками, это сразу исключает любую возможность попадения вашего контента на топовые магазины. То есть все они обязательно требуют большое количество этих характеристик. У нас они реализованы в виде подсказок, я чуть позже об этом расскажу, но запомните, характеристики максимально возможны должны быть в вашей карточке товара цена, ну понятно, да, тут есть функционал у нас перечеркнутой цены, если вы ну, то есть скидка акционная цена обязательно используем, то есть любят интернет магазины, когда есть эта перечеркнутая цена, любят маркетплейсы забирать себе такой контент, когда есть скидки, это очень важно, это очень тоже хорошо работать в виде стимуляции продаж. То есть люди, когда видят перечеркнутую цену, цену, они лояльнее относятся к этой карточке, они уже хотят видеть, думают скидка, буду покупать наличие. Ну, понятно, это крайне важная история. То есть нужно отслеживать наличие своей карточки товара. Если товар распродан, если больше у вас нету этого товара, не ленитесь в хабере, обязательно снимайте его из наличия, если вы не засинхронированы с нами и работаете в ручном режиме. Сейчас э, крайне важный момент будет, э, мы будем следить очень жестко за процентом отмен и, ну, топовые магазины, если по поставщику будет процент отмен э, высокий э, и наличие будет э, одним из ключевых факторов отмен заказов у поставщика, какие поставщики будут нами сниматься с топовых интернет-магазинов. Дальше. Описание. Пишите описание. Делайте что-то креативное. Э, задавайте... Э, Вопросы людям, которые продают, покупают, точнее, формируйте на основе заданных вам вопросов от ваших покупателей э, описание на ваш товар. То есть э, записываем, как это работает. Записываем вопрос, который вам задает покупатель э, Даем на него ответ, и потом на основе этого ответа формируем описание. То есть за какой-то период времени, поработав, там продавая товар неделю, две, вы соберете достаточное количество вопросов, на которые вы сможете в описании дать ответы. Вот так не, не ленитесь, делайте, это очень хорошо работает. Это минимизирует, во-первых, вопросы к вам, да, когда вы получаете заказ, связывайтесь с покупателем, этих вопросов становится автоматически меньше. И очень важно, это быстрее увеличивает конверсию. То есть, когда я захожу на карточку или любой другой покупатель, и в описании он находит ответы на все возможные вопросы, они повторяются регулярно, то нет преград для того, чтобы этот товар заказать, и, соответственно, это будет работать крайне-крайне позитивно. Обязательно указываем гарантии, обязательно. То есть если вы продаете товар, который больше 14 дней, это обязательный пункт, который вы должны указывать в вашей карточке товара. То есть как вы выполняете гарантийные обязательства. Это вот обязательные карточки, части карточки мы сейчас с вами обсудили. Поедем дальше. Я покажу... Да, то есть ну, это глобальная эта информация. Понятно, что для всех на плюс-минус... Ну, наверное, очевидно, но, скажу так, очевидно не значит исполняемо. Поэтому я еще раз подчеркну, если в ваших карточках товара отсутствует все, о чем мы говорили ранее, ваши шансы попасть на наши топовые интернет-магазины равны нулю. Все. Покажу основные ошибки, и поверьте, их огромное количество у нас каждый день мы отлавливаем, но вот основные ошибки наших поставщиков, что они делают. Смотрите, ассортимент товара на фото. Это конкретная история про то, что... Человек, зайдя на вашу карточку, теряется, он не понимает, он купит красную ручку, желтую, фиолетовую. Какую, какую ручку вы продаете? Не делайте так. На фотографии должна быть фотография того, что вы продаете, одной единицы. Поехали дальше.